Приветствую всех в учебном центре «Олимптрейд». Если вы смотрите это видео, значит решили по-настоящему стать успешными трейдерами. Мы разработали для вас цикл видеоуроков, который прояснит, каким образом можно и нужно зарабатывать на финансовых рынках в целом и на бинарных опционах в частности. Начнем с АЗОВ и тема нашего первого урока «Что такое финансовые рынки и из чего они состоят». Как вы знаете, финансы — это деньги. В современном мире они окружают нас, без них мы не можем ступить ни шагу. Покупая товар в магазине, обменивая одну валюту на другую и даже оформляя кредит, мы уже являемся частью этой глобальной системы. Финансовый рынок — это каркас, на котором строятся все товарно-денежные отношения в этом мире. И чтобы все в одночасье не рухнуло, этот рынок имеет жесткую структуру. В упрощенном варианте в него входит рынок денег, валютный, который иначе называется Форекс. О нем вы, конечно же, слышали. И фондовый, на котором можно купить акции крупнейших компаний мира. Еще один рынок – сырьевой. На нем продаются металлы, к примеру, такие как золото, серебро или платина. И нефть – один из самых востребованных ресурсов в нашем мире. Все процессы в этой структуре подчинены строгим законам. Самый основной – это закон спроса и предложения. Это своеобразный вечный двигатель, который запускает всю эту махину в движение. Ведь всегда есть тот, кто хочет что-то продать, и тот, кто хочет это купить. А потом снова продать и снова купить. И этот процесс постоянно повторяется. Вопрос только в цене. Вокруг цены всегда идут ожесточенные торги, по-английски трейдинг. Успешным трейдером считается тот, кто успевает купить, когда цена минимальна, и продать, когда она на пике. Вы знаете, кто управляет ценой? Делают это маркетмейкеры, самые крупные игроки на рынке, покупатели и продавцы, которые совершают сделки на миллионы долларов в день. А сейчас самое интересное. Помимо финансового рынка, на котором продают физические товары и валюту, есть глобальный рынок спекуляций. На нем можно покупать и продавать то, чем вы не владеете. Все сделки совершаются на изменениях цены разных активов. Так вот, частью именно этого рынка и являются бинарные опционы, финансовый инструмент, с помощью которого вы можете присоединиться к реальным торгам.